Заканчивается 2019 год. Каким он был для нас? Интересным и насыщенным, серьезным и веселым. Наша работа – помогать людям. И за этот год мы смогли сделать красивыми и здоровыми многих наших пациентов. А вам желаем не останавливаться на достигнутом, мечтать и воплощать ваши мечты, находить радости в заурядных событиях и быть рядом с теми, кого вы любите. С наступающим 2020 годом! Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым Годом. Желаем вам в Новом Году много счастья, любви, тепла и света. Пусть Новый Год принесет вам море улыбок и позитивного настроения. Желаем вам в Новом Году быть здоровыми, любимыми, счастливыми и успешными. Желаю, чтобы Новый Год принес вам много радостных событий и приятных сюрпризов. Желаю вам в Новом году быть здоровыми, красивыми, счастливыми, довольными жизнью и чтобы каждый день у вас был повод для улыбки. От души желаю сказочного Нового года. Пусть праздник будет ярким, веселым и запоминающимся. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Хочу пожелать, чтобы в наступающем году исполнилось то чудо, о котором вы так долго мечтали. Будьте здоровы и счастливы! Искренне поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю в грядущем году быть окруженными самыми положительными, добрыми и близкими людьми, радоваться каждому прожитому дню. Пусть этот год станет для вас особенным! Счастья вам, здоровья и любви. Молодец!